здравствуйте уважаемые телезрители я снова приглашаю вас в промышленный клуб сегодня мы поговорим э, на тему цифровые технологии новые возможности и развитие транспортной инфраструктуры о чем можно сегодня подумать и что может быть нам сегодня здесь интересно в перспективе об этом мы поговорим с Владимиром леонидовичем швецовым владимир леонидович генеральный директор компании Симетра. здравствуйте владимир леонидович здравствуйте Владимир Леонидович Швецов родился в 1982 году. С 2000 по 2002 учился в Политехническом государственном университете на факультете технической кибернетики по специальности «вычислительные системы и сети». В 2003 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «математические методы в экономике». После окончания работал в консалтинговых компаниях, руководил проектом в области ГИС-технологий. С 2004 года глава представительства не немецкой компании с 2004 по 2019 руководил рядом крупнейших проектов по транспортному моделированию с 2011 года генеральный директор компании А+С Транспроект с 2019 года в связи с активным участием в международных проектах А+С Транспроект начала работу над брендом Симетра эксперт ассоциации транспортных инженеров в области цифровизации транспортного планирования соавтор серии методических и учебных пособий по транспортному планированию и моделированию ассоциа транспортных инженеров. Начнем с транспортной инфраструктуры. Вот у нас есть транспортная система Санкт-Петербурга. Это и общественный транспорт, это и пассажирский транспорт, это и грузовой транспорт, и межрегиональный и так далее. И так далее. Все это как-то так или иначе завязано все в, одну, в одну инфраструктурную сеть. Скажите, пожалуйста, вот какие проблемы надо решать, и какие проблемы видны? Ну, Я бы начал в первую очередь с того, что правильнее говорить о транспортной системе Санкт-Петербургской агломерации. — Да, совершенно верно. Потому, потому, что, что, потому что, да, что, наверное, не один город, да, так да, сказать, а все это... — Да, это все связано. что люди, которые живут рядом с Санкт-Петербургом, в формирующихся новых там, пригородах, они работают в Санкт-Петербурге, пользуясь той же самой инфраструктурой. Поэтому, да. конечно, мы не можем их там, вычеркивать из рассмотрения. Поэтому правильно говорить о Санкт-Петербургской агломерации и правильно говорить именно о системе, где все элементы, которые обеспечивают перемещение там, людей и грузов, это объединение не просто территориальным признаком, Санкт-Петербург или агломерация, но и связаны между собой, координированные определенным образом. Естественно, это очень большая сложная система, обслуживающая миллионы поездок ежедневно. И, естественно, без цифровизации этого процесса управлять им очень сложно. Поэтому транспорт и IT, да, и технологии, это сейчас фактически неразрывные вещи. Да? То есть это... Такое мощнейшее вза взаимопроникновение на всех стадиях мы видим. И на стадии проектирования, это развитие так называемого информационного моделирования, и на стадии анализа, это обработка биг-дата, так называемого, да, всех трансных данных, транзакций данных в сотовых операторов. и так далее. И на этапе планирования, это вот точно занимается наша компания, это построение сложных мультимодальных трансных моделей для того, чтобы рассчитывать эффекты и последствия любых трансных решений. И на этапе, естественно, управления реализации, это системы так называемые интеллектуальные транссистемы, системы автоматизированные системы управления дорожным движением, информированием, динамические транспортные модели, то есть расчеты уже в реальном времени, да, мультимодальной маршрутизации прогнозов, там, пробок, заторов и так далее. Все вот это хозяйство, оно, безусловно, очень сложное и комплексное. А если говорить о Собирожской агломерации, ну, конечно, проблемы, они видны, любой пользователь, фактически любой житель так или иначе с ними сталкивается. Час пик. Средняя скорость движения в центре Петербурга составляет 10-15 км в час, а в местах постоянных заторов 6-10 км в час. Системные заторы регулярно возникают на подходах к 245 перекресткам, что составляет 20% всех пересечений. Нынешнее состояние улично дорожной сети не соответствует потребностям города и значительно отстает от планов развития, которые были намечены генеральными планами Ленинграда или Ленобласти, созданными еще в 1949 и 1987 годах. Годах, а также в отраслевой программе развития объектов транспортной инфраструктуры 2009 года. Связано это с недостатком финансирования и обвальным ростом количества автомобилей, за которым не успевают строить дороги. Вообще, если э, говорить о проблемах, надо поговорить, а что такое вообще, в чем смысл всей транспортной системы, в чем ее цель? А цель ее в том, чтобы не просто там, предоставлять инфраструктуру, строить ее, да, там, километры дорог, километры метро, километры велодорожек, а в том, чтобы управлять мобильностью тех жителей, Совершенно которые пользуются. Uh -huh. Убрать доступностью и мобильностью. Вот это основная цель. И если подходить с этой стороны, то видно, что с мобильностью и доступностью есть серьезные проблемы. Ну, простые показатели. А в зоне доступности магистрального транспорта общественного у нас находится примерно 30% жителей. А ну, под магистраль... Всего? Всего. А под магистральным транспортом в Санкт-Петербурге в настоящее время можно понимать только метро, который имеет свои серьезные ограничения mm -hmm, финансовые да, да. и чисто технические, там, Конечно, глубокое залегание да. и проблема центральных станций и нехватки выходов. То есть там mm -hmm, целый да, большой клубок да. проблем. А, наверное, для 5 миллионного города, а на перспективе 20 лет мы говорим об агломерации с населением примерно 8-9 миллионов человек, mm -hmm. Одного метро недостаточно. Должны быть дополнительные магистральные виды транспорта. Что это может быть? Но ну, это очевидно железная дорога. И сейчас вот много разговоров о реинжиниринге и создании, вообще, плана развития Санкт-Петербургского железнодорожного угла и встраивания его в городскую экономику, в городские перемещения. И, естественно, это развитие современных видов трамвая. Ну, а вторая проблема, наверное, она общая, общая такая системная. Она связана с тем, что мы пытаемся управлять отдельными Функциональными задачами: строительством дорог, обеспечением да, перевозок да, людей, да. отдельно управляем светофорами там, и всякими вот этими современными средствами. А, наверное, правильно, и опять-таки, мировой опыт нам тут подсказывает, нужно говорить об интегрированной транспортной системе. И нужно смотреть на все это не как на функциональные задачи, плохо связанные между собой. Это вот я дороги строю, а вот ты по ним да, возишь, да. а ты вот еще тут Занимаешься девелопментом, а тут еще сети обслуживаются. Я да. а актив... строю я, а дорогу строишь ты. Ну, грубо говоря, да, да. да а да. еще есть там люди, которые говорят: а мы хотим тут вообще пешеходные зоны, да. всякий да. урбанизм да. и велодорожки. Да. И все это такой пирог, который между собой пытается координировать, но а, это все распадается на отдельные отрасли. И правильно говорить об интегрированной транспортной системе, и, соответственно, система управления вот такой системой уже интегрированная. Речь идет о создании единых центров управления мобильности. Это, собственно, все обсуждается в городе, это все профессионалы знают. Вот эти вещи я назвал бы двумя такими и проблемами, и решениями. Магистральный транспорт высокой оправданной способности и единый центр управления между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, решающей коммерционные проблемы и между всеми двумя транспорта, чтобы это не было так, что аналитически... А вещи находятся, например, у Дорожного комитета, да? mm -hmm. а, они считают и оценивают проекты самостоятельно. А комитет по транспорту, занимается перевозками, считается самостоятельно. И в итоге у них возникает несовпадение да. и по данным, да. и по выводам, Вместе и по координация у нас получается рассогласование. Ну, такая разобщенность некоторая. Да. Но это системная проблема, она не только в Санкт-Петербурге, она ну, и в Это проблема управления вообще. в принципе, это, в принципе проблема да, управления. Есть, по отраслям или, или, или комплексно? Как правильно управлять? Да, и, вот опять-таки, ну тут надо просто правильно по компетенции, определять объект управления. Если управлять строительством дорог... Я им управляю, действительно, и да, в городе. И это строим задача. дороги, так сказать. Да, а если да. управляю городской мобильностью, где мне, в общем-то, не так важно, а чем вы перемещаетесь, на машине, да, пешком, да, или да, да. я должен правильно спланировать вашу поездку и достижение вами, ваших целей там, в городе, да, так, да. чтобы это не мешало остальным. С учетом да. всех возможностей системы. И дать вам такие возможности, чтобы вы могли это использовать. Ну, вот современная концепция, так называемая мобильность как сервис, да? когда я покупаю, мне все равно на чем ехать, я просто покупаю... Поездку из точки А в точку Б, да. неважно, это на трамвае, с пересадкой, где-то на такси и так далее, введение единых проездных, вот как в, в многих городах мира, когда я могу и на общественном транспорте поехать по этому абонементу, mm -hmm. и на такси, например, и на пароме. Да, тем например. более современные цифровые технологии позволяют быстренько это заплатить Именно везде, там, разделить чеки. Именно там, так. Собственно, да. технически все решения для такой вот цифровизации, mm -hmm. они в целом готовы. В России пионер Москва, потому что, во-первых, у нее проблемы, немножко более серьезные и возможностей пошире. Я могу сказать, что вот по моему опыту пользователя транспортную сеть за последние годы а в Москве стало быстрее, где-то на 10, где-то на 15. Ну, кажется, не так уж много, да? но на масштабах всего города это колоссальные дополнительные доходы граждан, населения. И оборот, и товары, и все, что хотите. Вот Мне кажется, что здесь связано еще это и не только с тем, что в Москве такой опыт, а у нас некий другой. В Москве широкие улицы, большие проспекты. У нас таких улиц, особенно в центре города, особенно нет. Надо подумать да, о каком-то другом виде транспорта, как это может выглядеть у нас. Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, можем ли мы московский опыт целиком вот так вот да, перенести сюда? Ну, любой опыт чужой целиком сложно интегрировать что-то да. в что-то что другое. Ну, в Москве за 10 лет сделано колоссальное количество различных мероприятий с разным степенью успеха, но в целом, в целом, как бы не ругали там Сергей Семенович и Максим Составича. Ну, Ругать всегда всех. Да, это понятно, это но положено. сделано очень много и эффекты э, достаточно серьезные. Да, те, кто живут в Москве, они продолжают ругаться, но нам вот как петербуржцам приезжающим в Москву да, да, заметно, да, насколько заметно. в Москве стало комфортнее ходить, да. ездить, какой самый честный транспорт как организовано парковочное пространство, как развивается метро. В Москве интеллектуальная транспортная система ИТС создается с 2011 года. На сегодняшний день в состав столичной системы входит около 40 тысяч светофоров, 3700 детекторов транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, более 2000 комплексов фото-видеофиксаций и более 170 дорожных информационных табло. Для управления интеллектуальной транспортной системой создан самый современный в Европе ситуационный центр. По данным Центра организации дорожного движения, благодаря внедрению ИТС, число погибших в ДТП в столице за последние 10 лет сократилось в два раза. А средняя скорость движения в часы пик, несмотря на рост числа автомобилей, увеличилась на 16% за последние 7 лет. Последний проект – это вот московские диаметры, да, да. попытка интеграции железной дороги в транспортную систему. Да, города. вот этот сам подход меняется, другой подход. Интеграция это одной подход, системы да, другую. интегрированная транспортная система. система. Это то, что ждет и Санкт-Петербург. В ближайшем будущем и все остальные регионы нашей страны у нас в городе есть стратегия транспортного развития санкт-петербурга вот в этой стратегии предусмотрены какие-то особенности учитывающие вот наш город его местоположение его возможности наши узкие улицы его исторический центр у нас все это несколько сильно отличается даму в чем-то венеция в чем-то москва в чем-то пекин но санкт-петербург безусловно один из сложнейших, красивейших и многофункциональнейших городов вообще на планете Земля, скажем да. так. Один из таких наиболее сложноустроенных городов. Сложноустроенных, да, и географически, климатические, климатически, по... очень много функций выполняет город. Он и туристический, он и промышленный, он и научный, он и да. культурный. Тут все, все. Да. в Петербурге есть все. Город большой, потребностей перемещения очень много, и, естественно, транссистема ну, не успевает. Плюс, естественно, и сложившийся исторический центр, да? Да. потому что, когда мы говорим, там, а, что, вот, например, в транспортной стратегии Санкт-Петербурга заложен показатель протяженности улиц, это хорошо. Но мы понимаем, что в центральной части города протяженность улиц не изменится, там не, же да. другие методы. Конечно, да. да. Больше всего планировка улиц такая, когда в центре надо съехаться, так сказать, чтобы поехать чаще всего. Ну, ну вот это, да. вот, кстати, вот вы сейчас сказали, проблема хордовых связей, да? У да, нас да. В, тут тоже же 7 метро вот, явно не хватает поперечных связей, да, да, да, которые да. должны быть либо компенсированы кольцевой веткой метро, либо развитием поперечных связей связи в коридорах железнодорог существующих, потому что железнодорог у нас много, потому что мы промышленный город. Либо это yeah. должна быть трамвайная сеть, да, именно сеть, потому что сейчас трамвайная сеть, она не сеть, она такими фрагментами, yeah. да, да, да, да. нарезана, yeah. yeah. yeah. и выполняет там роль подвоза к метро, это нехорошо. Не Но надо, кстати, похвалить Петербург, что несмотря на все сложности, Петербург это первый город, в котором запущен современный трамвай на кассонной основе, это известный Чижик. История Санкт-Петербургского трамвая ведет свое начало с сентября 1907 года, а к 1914 году трамвай уже ходил почти по всем основным улицам города. Всю историю своего существования трамвай оставался любимым средством передвижения горожан. К 1980 году протяженность путей составляла около 600 километров. На линию выходили 67 маршрутов. Это был абсолютный рекорд для Советского Союза того времени. Однако в 90-е годы в связи с отсутствием финансирования трамвайная сеть постепенно сокращалась посещалась и к 2007 году была сведена к минимуму. И только в 2019 петербургский трамвай получил вторую жизнь. Был полностью реализован проект трамвая нового поколения скоростного «Чижика», который позволяет связать отдаленные районы города. С момента открытия первой очереди маршрутной сети «Чижик» его услугами воспользовались более 9 миллионов человек, что составляет треть от проектной мощности, то есть 30 миллионов пассажиров в год. Среди безусловных преимуществ новых вагонов полностью низкий пол, места для инвалидов и колясок, Wi-Fi и USB-розетки. Это качественный новый вид транспорта. Его скорость почти в три раза выше, чем у обычного трамвая. И он дешевле, чем метро. Санкт-Петербург когда-то считался мировой столицей трамвая, И сегодня мы возвращаем себе это имя, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии «Чижика». 27 января 1820 года, 200 лет назад, русской экспедиции под руководством Фадея Беленсгаузина и Михаила Лазарева была открыта Антарктида. Экспедиция обогнула вокруг света антарктические льды и подтвердила факт существования Шестого материка. Этот поход считается одним из самых важных и трудных из когда-либо совершенных. На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28,4 миллиарда рублей, которые пойдут в том числе на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и сферу ЖКХ. Вливания в эту технологию за последний год существенно сократились, так как ожидания от эффекта блокчейна для российской экономики оказались невелики. Компания Microsoft предложит российским зрелым стартапам индивидуальное сопровождение по технологическим, юридическим и бизнес-аспектам выхода на глобальный рынок в рамках программы Global Pilots, которая ориентирована на оказание поддержки российским стартапам в выходе на международный рынок и не имеет аналогов в России. Ну вот хотел бы с вами поговорить о чем? Вы специалист не, не только в транспортной инфраструктуре, но вы специалист, который проектирует, можно сказать, да, модели. Планирует, правильно да, сказать, планирует. Да, да планирует. Скажите, пожалуйста, вот я в свое время, так сказать, по молодости своей, по первой, самой первой специальности был модельером. То есть я занимался моделированием системы автоматизации. Сейчас я знаю, что наука моделирования, Пошла широко вперед, и, больше того, без нормальных моделей, без нормальной подготовки ни один, в общем-то, проект не запускается. Вы этим занимаетесь сейчас предметно. У нас в городе моделирование вот этих вещей применяется, при разработке стратегии, при разработке, сказать, решений? А, да, однозначно применяется. То есть тут никаких сомнений нет. Сам подход моделирования трансных потоков, он в настоящее время, ну, не вызывает сомнений и вопросов у профессионалов, и в общем-то у всех, кто касается этого вопроса, все, кто погружается в эту тему, все согласны, что такой подход, он является ну, передовым краем науки и техники. Да. Другой вопрос, что моделям рознь, да? то есть для разных да, задач да. есть задачи стратегического планирования. Там один класс моделей. Есть задачи там тонкой настройки системы, например, там расположение остановочных пунктов. Там немножко другие методы могут применяться. А последние несколько лет вот опять-таки с подачи московских коллег развивается тематика так называемых динамических транспортных моделей. Не очень корректный термин, но правильно говорить, что это моделирование в реальном времени. То есть это когда система способна воспринимать всю ту Обстановку, которая складывается. Да, метеодатчики, датчики м движения, треки mm -hmm. такси, данные там, сотовых операторов. Mm -hmm. То есть э, большие массивы данных, поступающих с разной там, дискретностью, оценивать и на базе этого делать некую аналитическую оценку ситуации, которая дальше может использоваться для информирования через смартфоны, через табло, через СМИ просто пользователей, а в перспективе для mm -hmm. э, такой мультимодальной mm -hmm. маршрутизации. То есть, ну, это вот такое совсем передовое. В Петербурге применяется, другое дело, что жизнь не стоит на месте, методы не стоят на месте. И можно все это применять глубже, шире, и возможности системы, возможности данных, они развиваются каждым днем. И надо идти вперед. А так, да, в Петербурге, то есть такая государственная инфрационная система называется транспортная модельница Петербурга. Мы в 2010 году или в 2011 году, наша компания как раз ее создавала и передавала городу, город ее эксплуатирует. Другое дело, что опять-таки это некие системные проблемы влияют на применение таких инструментов. Почему? Потому что модель а, транспортных потоков она ведь такая интегрированная штука, она должна оценить все потоки, всех э, людей, интегрировать все берега, индивидуальный и общественный транспорт, там, и грузовой транспорт и внешний транспорт, она должна все это увязывать. И на модели как раз видны все перекосы системы, все перегрузки, узкие места. И здесь вот как раз-таки вот вот наша ведомственная вот эта разобщенность, которая существует, о которой мы вначале поговорили, она немножко мешает инструменту развиваться правильно. Да? Потому что если инструмент находится в ведомстве, которая управляет дорогами, то она обслуживает да, первые, да, инструменты да, дорог. Конечно, его задачи Да, Если это находится в городе, то решаются вопросы города. А вопросы там субъекта, прилегающей гламерации, не решаются. Или не решаются вопросы общественного транспорта. И получается, что нужно несколько таких инструментов создавать. Вроде бы это глупо с бюджетных денег. Зачем каждому? Нужна какая-то вот интегрированная история она в городе обсуждается последние несколько лет но решение пока ну, но она на самом деле находится в политической плоскости технически все это можно сделать объединить все данные всех ведомств и считать на общем массиве данных но тут у нас как как это доступ к данных это мера политического веса поэтому делиться ими не всегда не всегда хотят но пути другого нет это вопрос времени рано или поздно это случится и качестве решения будет немножко более интегрированным, более комплексным. Мы сделаем некую, так сказать, умную систему в городе у нас. Скажите, для страны это будет большой плюс? Если большой плюс, то почему не берем федеральные так сказать, средства, на это не просим? Будет большой плюс, безусловно. Федеральные средства просятся регулярно. Не доится, да? Ну, там разные ситуации, но важно что сказать, что каждый город, внедряющий определенные лучшие практики, он, безусловно, виден на федеральном уровне, и эти практики, они должны... Федеральный центр способствует тому, что эти практики устранялись Московский опыт, да. Есть и удачные примеры в регионах. Например, у нас есть единственный город в стране, где, в котором все светофоры связаны в единую сеть. Это не Москва. Это Челябинск, например. Как это ни странно прозвучит. Есть и другие примеры. Что касается, он, фе... он в плане умнее Москвы, да? Ну, не умнее, но он, скажем так, немножко более передовой по одному из направлений. На федеральном уровне все... Эти методы моделирования, они, безусловно, признаются и обсуждаются. И федеральный центр в лице Министерства транспорта последние несколько лет формируют с помощью экспертного сообщества ряд рекомендаций и методических указаний. И получить федеральные деньги без нормального обоснования, в том числе без просчета от модели, практически uh -huh. невозможно. И сейчас соревнование идет именно за качеством. Mm -hmm. проработки решений. Да? Чем оно более проработано, чем более понятна yeah. эффективность. Действительно, федеральных людей тоже помощи. можно понять прекрасно, потому что как они могут профинансировать нечто, что нехорошо обосновано, что не, не очень mm -hmm. понятно. Есть и федеральные системы такие. То есть, например, есть у транспорта в составе большой ведомственной системы под названием АСУТК. Это автономная система регулирования транспортного комплекса. Есть отдельная функциональная задача, функциональная задача моделирования транспортных потоков. Как раз наша компания совместно с партнерами это создавала и есть да, транспортная модель всей страны. Ее первая итерация сделана, и она применяется для отдельных задач, и мы вот хотим, чтобы она применялась еще шире. И она как раз подразумевает определенную интеграцию с моделями и регионов, и моделями агломераций, для того, чтобы как раз учитывать внешние эффекты, да, там, внешний транспорт для Санкт-Петербурга, транзитное движение. То есть эти заделы технически они создаются. Например, у госкомпании «Автодор», которая занимается оперированием и строительством платных магистралей в России, тоже есть созданная тоже с участием нашей компании трансная модель, на которую они планируют и оценивают собственную деятельность. Ну, да. Потому что здесь что важно, что для, например, операторов платных дорог, для инвесторов трансная модель является необходимым условием создания финансовой модели. Да, и собственно качественные транспортные расчеты появятся тогда, когда они завязаны на конкретные денежные конечно, средства. Да, конечно. Да, поэтому эта тема она развивается и она за 15 лет, что вот мы им занимаемся, она стала очень многообразной, модели стали разными и задачи стали намного шире. Мы считаем, что в Институте индустриального развития, что наш город развивается в том числе благодаря тому, что работают такого рода специалисты, такого уровня квалификации, как, например, специалисты, работающие в вашей компании и работающие под вашим началом. Хотел бы вам пожелать успехов. Спасибо. Потому что ваш успех – наш комфорт. Хорошее планирование – залог хорошей реализации. Да. Я хотел еще вот в завершении нашей беседы сказать, что помимо там вот э, исследовательских и коммерческих проектов, которые мы делаем, мы с коллегами все время основали ассоциацию транспортных инженеров, которая объединяет всех любителей и заинтересованных в качестве Профессиональных любителей. Профессиональных любителей. Ну, там не только профессиональных, хотя и много профессиональных организаций. Мы там занимаемся такой общественной работой, печатаем книжки, статьи, организуем конференции. Хотел вам подарить несколько книжек, вот таких вот может быть, вашу библиотеку, где мы стараемся охватывать все аспекты. Основы транспортного моделирования и серия книг по этому поводу. Ну, да, прекрасно. это библиотека транспортного инженера. Мы книжки, да. они распространяются бесплатно. Проектирование систем городского пассажирского транспорта. Уважаемые коллеги, я вам очень благодарен. У нас в институте есть большая библиотека. И благодарна вам за то, что вы нам тоже такие книги дарите. Потому что развитие индустриального города в том числе, чем занимаемся, так сказать, мы, исследуем процессы этого индустриального развития, вот, они очень плотно и, можно сказать, напрямую связаны с тем, как развивается транспортная инфраструктура. Поэтому мне кажется, что эта книга найдет применение и у нас тоже. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое за приглашение, спасибо. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваше внимание, всего доброго, до новых встреч. Следующий выпуск передачи «Промышленный клуб» будет посвящен заседанию президиумов регионального объединения работодателей и общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», которая пройдет в точке кипения технопарка «Лен Полиграфмаш».